У нас в деревне праздник, горит небесный свод, На пепелище сельзавета. девки вводят хоровод. Губернатор пришел. У нас есть новость, губернатор, новость для тела и души. Ты думал, что крыто, ты думал, нож на дне Проплата в дойче банке, а губерния в огне Губернатор, как сладко пахнет дым Уже недолго губернатор осталось оставаться молодым Костюмом от бриони на колкин на груди, А мертвых журналистов без тебя хоть пруд-пруди, Губернатор, труби отбой полкам. Из центра губернатор пришел сигнал скормить тебя волкам. Забудь квартиру в Ницце, грядет девятый вал, Поздно суетиться, запри с ружьем в подвал. Губернатор, на зоне учат жизнь, это бой. Еще не поздно, губернатор, Но, впрочем, думай сам, Господь с тобой.